Я хочу вам показать красивые дороги в Испании. Мы путешествуем сегодня в город Риопарк. Наша компания собралась в поход. Мы дружным коллективом, как всегда, Висенте. Висенте, В общем, мы едем кушать в Риопарк. Это это Ия и его супруга переводит, что жареный баклона... баклажанский с минутом будем кушать. Оля, скажи два слова, куда ты едешь. Слава Богу, куда-нибудь едем. Я везде согласна. Я как Герасим на все согласен. Э, ну, а мы едем в город, э, наша рубрика, города Испании. Сегодня мы решили попутешествовать в город Рио Пар. Это национальный парк э, красивых мест. Мы сами еще не знаем, где и что нашли в интернете. Вот мы едем на водопады посмотреть. В общем, мы сами не знаем долго, мы читали в интернете и хотим посмотреть сами и показать вам. Дорогие друзья, мы остановились Наше путешествие Попить водички. Это вода из гор, из родников. Родники спускаются. И их сделали трубу, чтобы люди попили воды. Пойдемте и мы попьем водички. Здесь натуральная горная вода. Можем попить водички. Оля. Вот туристы тоже отдыхают. Эсты испанки, испанцы. А салют! Что это? есть вода? вода. Веселые испанцы. Все, все веселые, идут с настроением, потому что у всех выходной. Машины едут большими колоннами в это красивое место. Снега здесь нет, но уже прохладно, 11 градусов. В горах большое количество маленьких ресторанчиков. Где, допустим, вот мы сейчас заехали в этот ресторанчик, где вино лежит. Это э, Castilla de Mancha, район Реуха немножко мы не доехали. И мы выбираем вино, которое есть здесь. Ну, не коллекционное, конечно, обычное вино, но оно лежит вот так, как на выставке. Мы заказали себе столик позавтракать у камина. Здесь красиво, тепло. Обратите внимание, какой камин. Место красиво. Я просто рассказываю так подробно, потому что хочу рассказать, что здесь очень такое место, где по дороге вы можете остановиться в, люб э в любом месте. Будет обязательно какой-то ресторанчик, какой-то барчик, где можно именно типичную испанскую еду покушать. Вот наши друзья заказывают еду. Мы приехали в красивый городок, в горах, в деревню. Ну, сейчас будем все смотреть. Это комментарии наших туристов. Comenta, por favor. Hola. Comenta, por favor. <risa> pues nada, estamos aquí en Río Mundo, un sitio muy bonito que os va a gustar. Ahora me voy a comer unos huevos fritos con jamón, ¿eh? de España, con patata frita y pimiento. Y he pedido una botellita de vino del país, que está muy bueno. De sitio. Del lugar. De, de, de de de... Muy rico. Мы приехали посмотреть этот это пойбло, да, эту деревню, но сначала решили поуже, С хорошим вином и с тем, что для, типичная комеда, еда для этого места. А это витрая мне витрая сложно, витрая. Витрая. Витрая. Посмотрите, дорогие друзья, какие красоты мы изобрели. Вот водопады. Дальше. Огромная-огромная скала над нами. Мы как в тупике. И там он есть настоящие водопад. мы туда идем и так по узким дорожкам оборудуем конечно такой красоте в горах мы поднимаемся к водопадам обратите внимание какая сирища воды а это еще не весна а весной здесь будет красиво посмотрите какие водопады нам лются прямо с горы со скал 200 метров высота и оттуда падает вода а весной это просто буршующий буршующий ураган воды это очень красиво, завораживает, просто завораживает. Вот сейчас нужна красивая испанская музыка, чтобы показать всю красоту этой Испании, этой прекрасной страны, которая завораживает своим солнцем, своими реками, своими горами и добрыми, хорошими людьми. Посмотрите, какое количество сегодня выходной, суббота, люди приехали отдохнуть. Мы находимся высоко в горах, на вершинах снега. А мы продолжаем двигаться на следующую смотровую площадку по узенькой дорожке высоко в горах. Любителям горного туризма идеальное место. Причем здесь не надо по скалам лави, по таким красивым дорожкам все настроено. Вот мой дружар Висенте движется. Висенте, Коместас. Бен, Хорошо. бамас Сюда поднимаются даже детки маленькие и люди пожилого возраста. Красоте. Большое количество ежевики. Кто летом приедет, ежевики найдите с удовольствием. Огромное количество ежевики. Невероятно здесь количество. Ну самое главное, это красоты, которые открываются. Мы добрались к самому, к самому, что ни на есть, начало этих водопадов. Вот отсюда через пещеры спускается вода, а наверху ночью лежит снег, днем он тает. Там есть родники, откуда спускается вода. И вот такая красотища. Еще раз хочу показать вам неимоверные виды, красоты прекрасной страны Испания. И я скажи два слова людям громко. Просто не могу. Мы поднялись. Не знаю, насколько, на, на 20-30 метров вверх. Да нет, вы поднялись метром на 100 уже вверх. На 100, да, да. наверное. Дышать просто не могу. Но очень хорошо, очень красиво. Здесь, смотрите, опять же, дети и старики, все. Всем это под силу, поэтому можете смело сюда подниматься. Мы спустились вниз, здесь немножко теплее, нет той влаги. Спокойно сюда можете приехать на автомобиле. Здесь можно припарковаться. Парковка здесь внизу бесплатна, но есть сюда на автомобиле стоит 4 евро. Можете пешком дойти оставить машину наверху, а туда спутиться пешком, но идти около 4 километров лучше приехать на автомобиль. Путешествуем. Дальше мы прибыли в наш, наш отель. небольшой отельчик, Где? поживем Где? в старинном древнем Где? городке э -э Риапар, называется. Сходим в какой-то ресторан интересный, старинный и посмотрим сам городок. Сами понимаете, здесь пятизвездочного отеля нету, Мы в деревне. Это отель две звезды, но на вид очень новенький, все качественное. Посмотрим, какие будут номера. Я думаю, что летом здесь вообще чудесно, если приехать летом или весной. Сейчас февраль, мы приехали. Тут обычные деревья, нету пальм. Мы находимся Далеко от моря, на 160 километров от побережья. Мы заселились в наш номер. Номер достаточно просторный. Хочу показать. У нас есть телевизор. Кондиционер. Есть отопление. Батареи, кипяток. Хорошие, красивые, просторные окна. Два стекла, шумоизолированные. Из окон у нас виды на горы. На старинное какое-то здание. Ну, я скажу, стоимость данного... Заведение 40 евро, как бы достаточно недорого, я скажу, за то, чтобы мы заплатили за ночь с завтраком причем. Всем привет, еще раз, совершенно случайно, возле нашего отеля, мы были возле отеля, наш отель, И идет обычное шествие, обычный карнавал в этой деревне, совершенно случайно мы попали, посмотрим. вся деревня идет следом все это сопровождает полиция он играет музыка они веселятся посмотрите как это все происходит на улицах праздник Ура! С этим шествием праздник был и шли обратно с праздника и зашли в такой магазин. Магазин как музей. Музей бронзы. Рядом с нами находится музей бронзы, здесь очень интересное место, советую посетить. А это просто магазин. Здесь вы можете приобрести разнообразные вещи, которые сделаны из настоящей бронзы. Это территория с тем, что здесь добывают бронзу. Я так думаю, я еще узнаю. Посмотрите, какие интересные. Красивые разнообразные статуйки, светильнички, шахматы для любителей. Шикарные. Это для, для, свечки. Ну, это для свечки. Подсвечник. Да. Канделябры. Есть тут там, канделябры? Да, да, там стоят, там вон стоят вон там, да. канделябры. Вот вот, вот. Красивые часы. Посмотрите 360 евро. Шикарные часы любителям кто коллекционирует красивые часы это место здесь а кухня там, и посуда для хорошей, кухни да. любителям кто имеет здесь недвижимость или домой привезти красивые вещи посмотрите все из меди о 26 евро всего посмотрите какая красотища а самое красивое здесь по моему мнению это кровать Очень красиво такая уже Старина так старина, мама родная Как красиво, посмотрите, разнообразные светильнички Музей, 100% Как музей, но это магазин И опять мы двинулись в поход Мы посмотрели красивые магазины Мы увидели праздник И решили поехать дальше Поискать еще одно новое место Которое называется Рио Бьеха «Старая река». Мы прибыли на новые водопады. Смотрите, какая красотища. Я не могу не сказать эти красивые слова, потому что много, большое количество здесь разнообразных речушек и рек в горах. Какая зеленая вода. Здесь плавают рыбки против течения. А мы сейчас с вами пройдем на водопад. Наши друзья фотографируются. Сильнейшие водопады. Здесь из этой реки сделали затолку. А здесь тихая, спокойная гавань, где плавают огромные-огромные рыбины. Ну, сейчас темно, я их вижу, наверное, вы тоже видите, а может и нет. Немножко посмотрели на водопады и поехали дальше. И нашли, проезжая мимо таких старых таких домиков. Посмотрите, какие. Мы находимся высоко-высоко в горах. Здесь люди живут. И одна дорога туда и обратно. И также мы будем проезжать деревья оливковые. Попробуем сейчас оливки с дерева. Вернулись мы в нашу деревню, в родную. Приехали на центральную площадь. Показываем. Аюнтамент. Это мэрия. Вот так нах... выглядит старинное здание. Центральная площадь древняя. Это тот человек, который мы смотрели как в музее, в магазине, делает из бронзы разные поделки. Это деревня бронзовых дел мастеров. Здесь делают всякие разные поделки из бронзы изготавливают. Здесь местная молодежь развлекается с детьми. Сегодня был праздник, как вы видели. Дети еще в детских костюмах. Вот такая центральная площадь в деревне выглядит. А мы идем покушать, выпить по бокальчику вина. Хотим пройти здесь разнообразные винные кафешки. Здесь много ресторанов, которые, которые дают на дегустацию вина. Мы, же, мы находимся э, в винном регионе. Гуляем по улицам и увидели такой маленький старинный ресторанчик Ла Пульперия. Ну, здесь рыбные всяческие э, блюда приготавливают и можно попить вина. Но мы проходим дальше, потому что решили начать с другого ресторанчика. Зашли, здесь большое количество разнообразных вин в я говорил посмотрите какое количество здесь разнообразных бутылок всякой еды испанской конечно это местная молодежь отдыхает я хочу вам более подробно показать как это выглядит разнообразная вина испанские так рио де орио Мундо это наша река которую мы сегодня смотрели бутылочка стоит 1550 Дальше. Абрегу. Это просто название. Разнообразные розовые, белые, красные вина. Это все вина, которые производятся в этом регионе. Огромное количество. Здесь производят виноград, растет, и оливки. Вот говорит Висенте, что это вино одно из самых лучших. Реоха производит, да. Красиво. Сейчас будем пробовать. про Барси. Есть Шардона. шардоне. Вот своеобразное испанское заведение по испитию спиртных напитков и для вечернего отдыха в свободное время. Я сейчас хочу сделать пробу. белого вина. я vino tinto? Во-первых, вино, надо пробовать вот так. <смех> О, <смех> это красное, это красное <смех> <это красная>, не нюхае. <смех> <крики> Нет, это, это другой запах, потому что у красного запах свой, первый такой, а здесь такой виноградный запах. Большой. Мне красное мне больше нравится. Я считаю, красное для меня лично. Красное это вино, а белое да вино это напиток. Дать попробовать тебе? Да, а -а -а. Нет. красное лучше. Будем пробовать красное вино. У тоже хорошее. Хорошее, конечно, хорошее. Мы купили такое интересное вино, я пробую. Посмотрите, какое интересное вино! Ого, крепкое! 14,5 градусов, это Ой, прям ну, лупанет сразу. Да. Путешествуя дальше, мы сегодня по барам пошли и зашли вот такой испанский ресторанчик. К он очень голодный и показывает нам, что здесь лежит. Смотрите, это вино. Это вино. Это для Худиас? Для худиас? А, для бобов, понятно. Смотрите, прямо здесь висит хамон, который мы можем отрезать кусочек и съесть. Над головой. Это фонари, а тут для чего-то сетка. А этих Наверное, красиво очень. Старина, мы пройдем наверх. Вот, нам предлагают пройти вперед, чтобы посмотреть, как выглядят испанские настоящие в деревне, в горах рестораны. Причем эта деревня такая забытая-забытая, но везде организованы сюда. Людей немного, людей немного, но здесь всегда надо по записи заходить. Мы звонили специально. Везде есть камины на каждом этаже. Посмотрите, как здесь красиво. О-о-о, мой каленты. Очень тепло здесь, очень хорошо, камин топит. Вообще, посмотрите антиквариат какой-то. Какой-то, коле. какой-то вообще антиквариат. Посмотрите, что здесь творится. Бренди, древнее, древнее. Ой, мама родная, мы куда мы попали? Не может такого будет. А вечером, а днем, а днем видно нам будет горы. А днем будет видно горы. Сейчас, сейчас не видно ничего, но днем мы завтра придем, и будет нам видно горы. Мы посмотрим. Можем здесь присесть. Да. Здесь орехи можем поточить. Ну, начнем. Тогда начнем. Посмотрели мы все и решили вернуться назад. Думали там остаться, но решили вернуться назад, потому что здесь, конечно же, камин. Красиво. А вот еще одна комната, посмотрите, какая здесь в ресторане. То есть ресторан уникальное место, куда вы можете приехать отдохнуть со своими друзьями, просто уникально. Смотрите, здесь даже снег бывает. Это картина снега, а это старинная-старинная буржуйка. Она работает, потому что здесь труба. Абсолютно все настоящее. И эти сосуды для вина. Мы, мы готовимся к тому, чтобы принять пищу. Официантка нам накрывает стол. Ребята и девчата наши собираются. Красивая бочка вино. Откуда мы будем пробовать? Абсолютно домашний ресторанчик. Корыто какое-то перевернуто наверху стоит. Видите светят Это туда фонари. Коровьи эти звоночки, рога оленя. Мы сегодня проезжали, видели оленя. Просто чудесное место. Не ресторан, а какой-то музей. Я не знаю, что это такое. Абсолютно музей с разными картинами, лошадьми. Здесь есть река, которую мы с вами видели, она разливается. Здесь готовят еду какую-то разнообразную. Это у нас кухня за на решеткой. Очень красиво, посмотрите. А это самогонный аппарат. Самый настоящий. И древнее красивое радио. Посмотрите, чудо. Чудо радио. Ну и самый настоящий сера хамон хамон-курадо. Наш испанец Висенте также смотрит разнообразные всякие прибамбасы, которые здесь. Мы попробуем сегодня здесь разнообразных напитков, потому что мы живем и находимся в Испании. А здесь особенно костелла это винный край, мы будем пробовать все. Это коньяк. Это коньяк? Sí. А, это Херес, древний Херес. Итак, нам принесли первое блюдо, пульпа, это у нас осьминог. Как мы, мы кушаем, что Бог послал. А Бог послал нам сегодня осьминога, немножко бутылочку, бутылочку вина, оленя. Да, попить решили поесть. Что есть такое? Ну, в общем, вот так происходит начало еды, потому что нам частями будут приносить еду, чтобы мы... Могли его не просто кушать, а дегустировать. Нам принесли следующее блюдо. Олень. Это олень. Это мясо оленя. Мы только то, что приезжали на машине, было олень. Да. Да. мясо из оленя. Здесь, в этом городке можно скушать оленя, потому что олени здесь мы только что проезжали, на улице гулял олень настоящий. А Висенте хочет скушать козленка. Бара. Баран Баран, козелка, один, ребрышки Продолжаем путешествовать Сейчас он к столу Нарезает хамон Тоненьким специальным ножом Нарезает хамон накрыл его полотенцем Это к столу наряжает, чтобы все видели Откуда он берет это все люди заказали именно с этой ноги а мы можем заказать вот с этой ноги вот так происходит ужин в испании всем доброе утро мы проснулись вчера погуляли закончили почти на дискотеке это деревенский бар но у меня села камера простите я вам не снял а сейчас мы едем путешествовать прием пар Ехал. мы были в городе рио пара сейчас в старый город едем знаете какие красивые деревья путешествие продолжается по горной дороге мы поднимаемся выше и выше выехали с того городка и едем в другой это историческое место образованную этот городок был очень-очень давно сейчас мы его посмотрим мы уже поднялись высоко-высоко в горы облака уже ниже нас маленькие деревни ниже нас просто умопомрачительное место мы приехали сюда сзади меня старая крепость вокруг открываются чудесные виды горы на вершинах снег внизу тепло леса красотища неимоверная а это вот есть старый город смотрите старый город древний здесь можно купить себе жилье наш знакомый купил себе здесь домик в этом городке наверху здесь всего лишь там 10 наверное или 15 домов старинная церковь, куда мы сейчас пройдем, и наверху сама крепость. Этот городок был основан более тысячи лет назад. Здесь еще жили арабы, ставили вот эту крепость наверху, которую они строили. Мы гуляем по городку, посмотрите какие как это все старинное, старое, видите какие балки древние, вкрапленные. Очень интересный городок, чудесное место. Он наш друг стоит. Ждет нас, здесь живет. Купил себе дачку. Шикарно просто. Старое здание подстраивают, перестраивают. Посмотрите, это совсем древнее уже почти завалилось. А сверху пристроили уже современное. Очень красиво. Ну, погуляем немножко по этому городку. Номер дома 16. Вот такой домик можно приобрести и жить здесь. Кто-то приобрел, отремонтировал и сделали здесь. Место для проживания в виде маленьких отелей. Называется по-испански Casa Rural. Посмотрите, старинные улочки. Мы поднимаемся в крепость. Старинный, старинный город. Как я и сказал, практически тысяча лет ему. Выглядит удивительно. Рекомендую всем сюда приехать. Здесь стоит старинная церковь. Функционирует, я думаю. Да, Действующее Все. Полностью живет это село. Здесь, видите, родничок. прям в горах, наверху, на такой высотище. Из этого родника можно попить водички. Горной воды. Очень вкусная, чистая вода. И она стекает туда вниз с горы. Красотища! Мы вошли в саму крепость. Конечно, остатки крепости. Остались здесь небольшие стены. Все, что возможно было сохранить, сохранили. Здесь какое-то небольшое кладбище. Сейчас посмотрим, какие года. Не видно пока. Ладно, посмотрим дальше. А это смотровая больница, откуда защищались. Ух, И все как на ладони. Путешествие по древним городам Испании. Всегда понимаешь, какая была здесь культура. Они жили здесь уже несколько тысяч лет назад. Строили каменные крепости. Не из дерева, которые сгорали. Посмотрите. Это ответственная скала. Наш друг, который здесь имеет жилье, сказал, что вот это... Куда мы пришли? Это пещера. Она узкая, конечно, но она выходит к той церкви, к которой мы подходили. Это подземный ход из крепости в церковь. Виды, конечно, чудесные. Сорваться здесь не хотелось бы. Аж голова кружится. А теперь предлагаю зайти в церковь старинную. И посмотрим. На Падемосе. Один хороший человек решил нам открыть церковь, и мы идем ее смотреть. У него от а церкви, это историческое место. Мы заходим в церковь. Слава Богу. О, это древняя, старинная церковь. Для нас специально открыли. Посмотрите, какая красота. Все натуральное. Этой церкви 700 лет, как только выгнали отсюда арабов, построили церковь. Палки, которые находятся наверху, вот это натуральные, 600 лет, крышу перекрывали, а вот там ставили части, которые основывали, когда это крепко, как эту церковь, 600 лет. Ей. Вот эту санту выносят, на праздники. праздники да. Да. Святую Деву Марию выносят на праздники сюда по праздникам. А свечи зажигают в Испании таким образом. Как наши они свечи. не горят, просто бросаешь а монетку, одна, монета, одна свеча чтобы загорелась. Надо покупать 20 копеек. Я бросаю за небо, загорается сразу 4 свечи. И я начинаю молиться. Вот, Просите. Благодарить. Благодарить, просить. Вот так все это происходит. Посмотрели мы церковь. Теперь хотим выпить по чашечке кофе в этом кафе. Я Немножко отдохнем и поедем уже домой. Мы зашли в кафе. Как всегда, все историческое. Большой камин, большие поленья лежат. Горят. горят. Все. Разно... Это валы подходили. Так. Всякие баночки, скляночки. Красиво, интересно. Здесь можно попить и спить чашечку кофе. Но мы пойдем на улицу. Наш свежий воздух, любоваться красотой гор. Итак, на этом я заканчиваю наш репортаж. Наше путешествие закончилось. Мы сейчас будем ехать уже домой. выпьем по чашечке кофе и отправимся в путешествие домой к морю, в нашу родную Этарееху, где и все там происходит. Сегодня. Там холодно сегодня, почему? Кто сказал? В отличие от сегодняшнего дня. А, ну, 14 градусов в отличие от сегодняшнего дня. Здесь 10 градусов это э, значит. Подписывайтесь на наш канал. На нашем канале большое количество подобных видео, интересных путешествий. Всем пока.